В этом видео мы купим монеты Тон. Есть несколько способов это сделать. Мы используем самый простой, быстрый и в то же время надежный. Для того, чтобы не ошибиться и не попасть на мошенников, снова перейдем в браузер на официальный сайт TON.org и здесь нам нужно найти криптобот. Он находится в разделе Wallet и покажу, где его найти в разделе Apps and Service. Вот тот бот, который нам нужен. Криптобот. С синей галочкой. Переходим. Бот находится в Telegram, нажимаем кнопку «Старт». Для того чтобы купить монеты Тон, нажимаем на кнопку «Маркет». Нам нужно купить. Выберите локальную валюту для покупки и продажи монеты в маркете. Меня интересуют рубли. Выберите криптовалюту, которую хотите купить. Тонкоин 192 ,66 рубля 66 копеек на текущий момент. Далее выберите банк, я выберу Сбербанк. Здесь вы можете купить Тон за рубли через Сбербанк. На этом шаге выберите продавца, у которого будете покупать монету ТОН. Первая колонка – это количество доступных монет у данного продавца. Вторая колонка – это цена, по которой этот продавец продает монету. Третья колонка – это минимальная сумма. И четвертая колонка – это максимальная сумма, на которую можно купить монету. Я куплю сейчас минимально на 100 рублей, поэтому выбираю первый первого продавца. Еще раз смотрим на условия продажи. Это продавец, это количество сделок, из них 100% завершено, успешно. Цена за 1 тонн 196.90. Доступный объем, лимиты, способ оплаты Сбербанк, срок оплаты 15 минут. Надежность покупки и продажи монет в криптоботе заключается в том, что сервис выступает в качестве гаранта сделок. Когда вы осуществляете покупку монет тонн, то сервис криптобот замораживает ту сумму, которую вы покупаете у продавца. Соответственно, у продавца обязательно должна находиться эта сумма на счете в его кошельке в криптоботе. И тем самым это страхует вас от мошенников. Пойдем дальше. Я нажимаю кнопку «Купить тон». Нажимаю кнопку «Начнем». И перед первой покупкой нам необходимо ознакомиться со всеми правилами и прислать в этот бот «Да, я подтверждаю», чтобы подтвердить согласие с правилами использования маркета. Еще раз нажимаю «Купить тон», пришлите сумму сделки в тон, которую вы хотите купить. И здесь я могу указать либо количество монет тон, которые я хочу купить у продавца, либо я могу указать сумму в рублях, на которую я куплю монеты ТОН. Я хочу указать сумму в рублях. Покупаю на 100 рублей. Проверяем. Мы получим 0,5 тон за 100 рублей. Создать сделку. И сейчас в течение 10 минут мы ожидаем подтверждения сделки. Продавец принял сделку, отправьте оплату через Сбербанк. Нажимаем кнопку «Посмотреть сделку». Способ оплаты Сбербанк – реквизиты. Номер телефона. Соответственно, перевожу оплату 100 рублей через Сбербанк в течение 30 минут. Еще один момент. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы кроме реквизитов также были указаны и проверочные данные. Например, в Сбербанке для проверки обычно используется FIO получателя, в частности, имя и отчество, и первая буква фамилии. В данном случае я этих данных не вижу, но так как сумма 100 рублей, в принципе, маленькая цифра, я просто для ускорения сейчас запись этого видео переведу именно этому продавцу. Но если бы я оплачивал гораздо большую сумму, то, наверное, я выбрал бы другого продавца. Хотя, естественно, мы также помним о том, что сервис CryptoBot является гарантом сделки и в любом случае... Сумма 0,5 тонн будет удержана до завершения этой сделки. То есть заморожена на кошельке продавца. Поэтому в принципе это не критично. Но для того, чтобы свериться, что вы сами правильно ввели реквизиты, все-таки лучше, чтобы эта проверка была. Я отправил 100 рублей на указанные реквизиты и нажимаю кнопочку «Оплата отправлена». Вы подтверждаете «Да». Ожидаем подтверждения оплаты от продавца. Сделка успешно завершена, вы получили 0,5 тонн. Открыть кошелек. И мы видим, что на кошельке Тон находится 0,5 тон коинов. Чтобы вы понимали, номер кошелька в криптоботе это не тот же кошелек, который мы создавали в Тонн Это разные кошельки, которые вы можете использовать для хранения тонкоинов Маленькие суммы вы можете хранить на этом кошельке, если периодически меняете их, либо выводите. А более крупные суммы я все-таки рекомендую хранить в вашем личном кошельке в Тонкипере.